Здорово. Совсем недавно, а точнее год, день, э, неделю назад я осознал, что довольно давно не посещал игровой ресурс Dota 2. И мне в голову пришла довольно интересная мысль, а может покатать в дотку? Это решение давалось мне довольно сложно. Я тебя сожрёт, блядь! что дебил, блядь. Не лезь, блядь! Спустя секунд 20 размышлений, я сделал правильный выбор. Не-не-не, пацаны, ну, ну нахер эту фигню. После этого я решил развеселить тебя другой игрой. И вспомнил, как когда-то мой брат играл в Dragon Age. Так я зашел в эту игру. Несмотря на то, что части уже 9 лет, и ее графика может не понравиться гейм на передержке, и здесь все почти идеально. Кто-то скажет, «Здесь же старый геймплей, некрасивые персонажи». Вот эта графика, какая офигенная игра. Вечно я буду играть. Сама игра получилась очень большой, насыщенной и интересной. Хотя иногда и правда Войока начинает надоедать. Игра начинается с предыстории. В стране под названием Ферлден произошло очередное нашествие Мора, которое происходит каждые 200 лет и во время которого из-под земли вылезает полчища жутких тварей. Победить эту силу можно только армией, объединенной из людей, гномов и эльфов. И нашему главному герою, которого вы создаете, нужно с этим бороться. В начале игры нам предлагается создать себе персонажа. Собственно, аниме-тянку вы себе не сможете создать, но редактор довольно неплохой. В игре есть три расы – люди, эльфы и гномы. Причем сначала земля принадлежала эльфам и гномам, а позже их оккупировали люди, которые занимались притеснением и расизмом в чистом виде. Есть три класса – воин, маг, разбойник. Как в любом фэнтезийном мире, гномы и эльфы считаются отбросами в обществе, так что люди к ним относятся не очень хорошо, как и к макам любой расы. В зависимости от выбранного персонажа, в любом случае, нам предлагается встретиться с серыми стражами, орден которых был создан для защиты людей от Мора. Мора здесь довольно предостаточно, и среди них находятся существа, такие как Генлоки, черти, демоны, собаки и другие мифические существа. После посвящения в орден, человек стоит чувствовать поражение тьмы. В общем, он стоит не таким, как все. Игра начинается с того, что серый страж Дункан разъезжает по стране в поисках рекрутов для Ордена. И так он натыкается на нас, после чего мы отправляемся в крепость Астрагар, где должна пройти самая битва, и которую мы проигрываем из-за предательства советника короля, который должен был напасть на врага с тыла. Далее нам предстоит путешествовать по миру и всякий раз собирать армию для битвы, так как Дункан умер во время боя. Во время игры мы ознакомимся с мировоззрением каждой из раз, так как они довольно сильно отличаются. Также приходится постоянно делить какие-то судьбоносные решения. Причем стопроцентных верных шагов просто нет. Отношения внутри группы определяет тоже много внимания. Каждое ваше решение напрямую влияет на отношение к герою. Одним по душе помогает людям ввязываться в их дела, другим предпочитает не тратить на это времени. В группе можно дарить подарки, чтобы наладить отношения, а также вести задушиваю бесед с героями. После битвы нас кидают на произвол судьбы, позволяя выбрать один из четырех путей, где мы будем собирать орден серых стражей. При этом нам нужно будет делать выбор, кого выбрать. Между магами и хромовниками эльфами и оком обретнями, а гномами и големами. При этом мы никак не сможем помереть противопольствующие стороны. После собрания армии нам нужно будет убить так называемого Архидемона, который возглавил Порождение Тьмы. Дальше, уже в дополнении Пробуждения, нам нужно работать над восстановлением и убиванием прочей нечисти, а точнее нового бога, который называет себя Архитектором. Оно несколько своеобразным образом хотело помереть обитателей подземного мира и людей, а точнее заразившись всех скверной. Его можно убить или оставить в живых, причем он будет освобождать порождение тьмы от старых богов, а дальше непонятно, что будет делать, идти на поверхность или мирно жить под землей. На этом я буду заканчивать. Ждите следующего видео и, вероятно, я пропустил некоторые детали. Но надеюсь, я предал все нормально, но если нет, то отсосите просто. Пока.